Как сэкономить семейный бюджет с Международным автоклубом? Видеоинструкция. Вы стали участником дисконтной системы Международного автоклуба. Теперь при покупке товаров и услуг вам доступны прямые и возвратные скидки с реальной экономией семейного бюджета. Итак, у вас есть дисконтная карта автоклуба, личный кабинет на сайте www.avtodefisclub.biz. Чтобы приобрести товар и услуги со скидкой, вам нужно первое, Войти в личный кабинет, используя свой логин и пароль. Второе. Перейти в раздел «Скидки и акции». Третье. В открывшейся форме выбрать нужный регион, затем город, где планируете приобретать товар или услугу. Четвертое. В открывшемся меню рубрика найти нужную тему, к примеру, автоуслуги. Пятое. Кликнуть на кнопку «Поиск» и далее «Делать свой выбор». Для примера выберем «Автомойку». Узнаем более подробную информацию об условиях, контакты, местоположении и размер скидки. Внимательно изучите условия и адрес поставщика товара или услуги. Рассмотрим пример предложения поставщика продуктов. На месте покупки товара или услуги предъявите ваш купон на скидку или карту автоклуба. Купон заранее скачивайте или фотографируйте на телефон. Выбор купона с нужным товаром или услугой вы можете сделать и через мобильное приложение. А на месте покупки товара или услуги предъявить ваш QR-код и карту автоклуба. Специальные предложения. В разделе «Специальные предложения» размещены акции и особые условия от наших поставщиков. Эти предложения разделены также по рубрикам. Для примера выберем «Туризм». Аналогично вводим нужные критерии и видим несколько предложений. Чтобы более подробно ознакомиться с каждым из них, вы можете перейти на сайт данного поставщика или по ссылке подробнее. Интернет-магазины. Для экономии времени есть возможность приобретать товары на сайтах федеральных и региональных интернет-магазинов. Для приобретения товара или услуги со скидкой в интернет-магазине необходимо зайти на сайт Автоклуба, зайти в свой личный кабинет. Затем выбрать интересующий Вас интернет-магазин в разделе «Автоклуб» – «Спецпредложение, интернет-магазины», перейти в него с сайта Автоклуба. Важно иметь регистрацию в данном интернет-магазине. Если она у Вас есть, то входите в свой личный кабинет. Если нет, то проходите простую регистрацию и приобретаете интересующий Вас товар или услугу. Вы получаете двойную выгоду. Кроме скидки на товар, интернет-магазины предоставляют возвратную скидку – кэшбэк. Эти средства будут поступать на ваш счет в личном кабинете на сайте Автоклуба. Возвратные скидки поступают на ваш счет спустя некоторое время после покупки. У каждого интернет-магазина свои временные рамки. Поступившая скидка не сгорает и не обнуляется. Вы можете вывести возвратные скидки на банковскую карту или использовать для других покупок. Используйте все выгоды дисконтной системы Международного Автоклуба и экономьте свой семейный бюджет.